Основная сложность проповеди благой вести Иисуса евреям для людей кроется вот здесь, в сердце, это страх. Страх быть отвергнутым, страх, что люди неправильно отреагируют. Из-за того, что страх здесь, мы закрываем это место и перестаем говорить вообще. Это огромная проблема. Евреи не слышат об Иисусе, потому что люди не говорят им о Нем. Вы будете удивлены, если Бог даст вам смелость говорить. Если вы откроете свои уста и поделитесь историей того, как Иисус пришел в вашу жизнь, то евреи будут рады услышать это. Многие могут не сразу обрадоваться, но вы будете насаждать семена веры. Теперь. Позвольте мне также отметить, что евреи иногда могут злиться, если вы попытаетесь сказать им об Иисусе. Не дайте этому остановить вас. Причина такой реакции в том, что еврейская история переполнена примерами гонений, часто происходивших во имя Иисуса истинный последователь иисуса никогда бы не питал ненависти к народу иисуса евреям никогда но евреи не понимают разницы между теми кто заявляет что он любит иисуса и теми кто действительно имеет эту любовь многие люди называют себя христианами последователями иисуса но не являются таковыми они еще и часто оказываются антисемитами но когда евреи встречают последователей Иисуса, искренне любящих еврейский народ, Бог может сделать удивительное. Итак, самая большая трудность номер один находится в наших сердцах – это страх. А вторая – неверное представление еврейского народа о том, что значит быть истинным последователем Иисуса Христа.